Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики, гости канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу второй расклад, чтобы узнать, ждет ли от вас, любимый человек, поздравления на Новый год, новогодние праздники, и выйдет ли он на связь первым, то есть поздравит ли вас. Напоминала, что данный второй расклад является общим и подходит как для мужчин, так и для женщин. Только там, где я буду говорить «мужчина», меняйте на «женщину», если это смотрят мужчины. Итак, для начала давайте посмотрим, в каких энергиях находится ваш любимый человек, на которого вот мы сейчас будем гадать. Итак, кем же является ваш мужчина на данный момент? Так, выпала карта императора. Ага. То есть это упрямый такой целеустремленный, уверенный в себе человек, который обладает хорошей репутацией. И, возможно, у некоторых проиграется, что занимает высокое положение в обществе. То есть это может быть руководитель, это может быть начальник, либо просто человек, у которого нормальный материальный доход. Возможно, даже также у некоторых проиграется, что данного человека боятся и даже уважают Данный человек он как бы очень силен, умен, физически крепок И никогда не допускает необдуманных действий как бы Его конек – это вот, как бы, знаете, контроль над любой ситуацией Продуманность ходов, трезвый расчет занятия лидерской позиции в любом деле о какой бы ни шла речь если такой человек вот ставит перед собой какую-то цель то не успокоится пока вершина не окажется покорена Но здесь вы знаете, вот такая ситуация что человек от между вами как вот на данный момент какая-то пауза какая-то недоговоренность у вот человек знаете ушел свои свой мир пытается наладить как-то вот отношения в своей работе вот как-то больше человек сейчас углублен работой работа либо какими-то вот другими вопросами которые вот касаются его связи здесь с вами как таковой я не вижу либо ее вообще нет либо она сведена вот к минимуму так давайте посмотрим что же у вас на какой стадии находитесь вы сейчас так в каких энергиях пребываете вы так, э -э Карта Пашкубков Значит, данная карта показывает, что у вас сейчас очень сильное эмоциональное переживание И на данный момент вы очень закрыты Но я вижу влюбленность в этого человека При этом, знаете, вы его вот в ваших отношениях уж очень идеализируете Уж очень вы его делаете таким вот идеальным и правильным но вы уж чересчур, знаете, его как-то этими качествами приукрасили. На данный момент э рядом с вами также падает карта печали, вот очень, такого переживания. Как-то вот, знаете, уж очень вас эта ситуация беспокоит. Слишком уж доверяете этом этому человеку, уж очень как-то открыты э к нему, а он как-то этим очень сильно пользуется. Итак, давайте посмотрим... Что же между вами все-таки происходит? Что же между вами все-таки происходит? Итак, карта Пентакли, карта Мага, карта Кубка. Вот знаете, сказать, что в этих отношениях совсем не было никакой вот такой вот любви или никакой привязанности такого сказать вообще не могу здесь присутствовала и любовь симпатия вот такое знаете как бы хорошее время но вот мужчина уж очень сцеклен на деньгах или вот сцеклен на своих благах на вот на, на своем все то что его окружает вот как-то не готов он отказаться с тем что на данный момент вот как бы у него э, на данный момент это все присутствует как-то какие-то вы перед ним ставили условия что ли, либо просили пойти на какой-то компромисс, но вот человек на это не идет, вот как-то он на это не соглашается, и вы, вот, знаете, уже пытаетесь найти выход с этой ситуации, пытаетесь понять, как же с этого можно все-таки выйти, как же можно человека преклонить на свою сторону, на то чтобы он пошел на эти шаги, но вот мужчина как-то не хочет на это идти, вот как-то на этой почве у вас произошел конфликт из-за которого вот сейчас вот вы не общаетесь знаете вы как бы уже и готовы пойти на примирение но при этом при всем понимаете что человек не готов идти на какие-то компромиссы с вами так давайте посмотрим все-таки пойдет ли этот человек на какие-то компромиссы с вами пойдет ли какие-то компромиссы вот вы знаете здесь если мы говорим о компромиссах то могу сказать такое, что, знаете, в плане отношений с вами очень хорошо. Вы очень легкий для него человек, очень такой вот открытый, чистый. Вот с вами, знаете, и в плане интима, очень вы ему подходите. Вот, -вот все хорошо, но если говорить о том, чтобы человек отказался от своего какого-то быта и перешел на те условия, вот которые вы ему предлагаете, то вот у него очень много страхов. по поводу того, как же я буду жить так дальше, Что же будет вот дальше твориться, если я пойду на ее условия, он как-то, знаете, человек уж очень боится каких-то обязанностей, обязательств, что-то смены какого-то какой-то ситуации, что-то вот заново все начинать. Вот человек к этому не готов. Вот поэтому он сейчас с вами как бы на связь и не выходит, по сути. Итак, давайте посмотрим, выйдет ли он на связь, поздравит ли он вас с новым годом. Вообще, что он ждет от вас в новогодние эти праздники? тоже он ждет от вас. Вот, знаете, человек с вами хочет воссоединения. Вот, правда. Вот как бы вот эта ситуация, которая между вами сейчас происходит, она его, знаете, так как тягощает. Вот, тоже ему не совсем хорошо на душе вот несмотря на то что он показывает какой он там лидер как он все может как у него все получается но при этом при всем быть с вами вот как бы на разных берегах и быть в разных таких вот Положениях и поры это для него дается очень-очень тяжело. Конечно же, человек с вами выйдет на связь первый. Он первый вам напишет, первый вам позвонит, первый как-то попытается наладить эти отношения, потому что, знаете, вот вы на самом деле для него действительно очень близкий человек. Человек, с которым он, ну, которого он не хочет терять, он не готов терять, потому что вот тот лучик света, знаете, вот которому вот все отдает ему, все для него делает, а он, в свою очередь, знаете, вот больше как энергетический вампир, больше поглощает с вас, этой энергией тянет, чем, нежели вот что-то отдает. Вот человек, знаете, по эмоциональности, если смотреть, то здесь больше такое идет, что вот больше как холодный. Вот здесь нет такого, чтобы. Он вам отдавал столько же тепла, столько же любви, как вы отдаете ему. Здесь вот наоборот больше вот у него как потребительское отношение. Но я не могу сказать, что это вот чисто потребительское что-то. Вот здесь человек он так любит он не умеет по-другому выражать свои эмоции вот здесь не из той серии вот как вот э -э, паш кубков или туз кубков но здесь здесь абсолютно не из той серии вот здесь не настолько человек эмоционально открытый вот как если бы да, по другим картам здесь он объявится но прежде всего знаете еще некоторое время покажет свою вот такую какую-то самостоятельность свою какую-то свободу стабильность но давайте вообще посмотрим вот после того, как он объявится, выйдет на связь. Будет ли он что-то менять? Будет ли человек что-то менять перед Новым годом или после новогодних праздников? Вообще, как бы, будет ли какие-то перемены? Будут ли какие-то перемены? Ой, дорогие мои, здесь, несмотря на то, что вот вроде бы есть и любовь, вроде бы есть как бы и отношения, у некоторых да, проиграется, что здесь вот человек все-таки пойдет на перемены, на то, чтобы как бы э, заново начать вот э, с вами семейную жизнь. Даже у некоторых проиграется семейная карта, что человек все-таки на это пойдет. Но у некоторых также проигрывается то, что это вот у остальных. То, что человек все-таки так и будет продолжать быть на такой волне. Что как бы на какие-то особые перемены он не пойдет. Вот знаете, вот не из той серии этот мужчина, который готов вот так легко все поменять. Для того, чтобы он поменял это, нужно очень-очень многое сделать, очень постараться таким способом. Потому что здесь, почему мужчина не идет на какие-то перемены? Потому что Здесь очень большие страхи по поводу того, а как же будет дальше? Справлюсь ли я с этим и нужно ли это будет мне вообще? Потому что здесь также мужчина думает за то, что вот ту легкость, которую вы ему даете в отношениях, вот ту нежность, все остальное, чтобы вот знаете, здесь страх того, что если вы с ним как бы будете уже как семья либо как стабильные отношения то все это может пройти и вот эта легкость и вот те эмоции которые у вас были что это все может сойти на нет поэтому у мужчины здесь вот как-то страх менять то что у него сейчас есть менять свой быт свое то что у него есть на какие-то вот перемены и отвечая на вопрос, появится ли человек перед новогодними праздниками, будет ли у вас с ним отношение, да, конечно, объявится. Однозначно объявится, и будете вместе вы с ним отмечать эти, эти праздники. Но также будьте готовы к тому, что если у кого человек не объявится после, как бы после данного прослушивания, значит, этот человек по судьбе не ваш. И у вас будет идти другой мужчина, который вот будет вам уже по судьбе. Если же этот мужчина объявится, значит, вот как бы вам... Все с ним будет хорошо, только вот наберитесь терпения, потому что с данным человеком нужно очень много терпения. Так, с вами была я, Катерина Таро. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, было ли для вас этот расклад полезен. Также пишите в комментариях, каким образом вы бы хотели бы, чтобы человек проявился к вам, чтобы этот посыл пошел во вселенную. Так, с вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.